Банде Гуру Прададандаам, Бхакта Бинда Саманитам, Шри Чайтанна Правум Саходитам, Си Нандо कल पतर व्य के पासंद बचा पतितान पावने भविषण नमन म मुखन करोते बाचालंग पंगंग लंग है Сна-бхакти-паде-деви-саттва-ваттвайи-намо-намха Нарая-на-намас-китта-нарун-чаива-нараттвамам девиң свара не Саңкирта-не-кишна-катху-пудеша-гаури-я-патрасы-прақаса-не-ча не ча садануракта Бхакти промодакш жаго даруно, дейям сада паривабакнам виштудухам, тетхаспадам сивавиренчанутам сараням, витати хам бнутапал биспуре жить, так и мы пиково душу поронану рагро сасагро сару мурти, Сяаддой тада аджарасива сади и бхура бхакта винд. Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Азануламмитабхужо канукаа будато шанкертаной капиторо камалаа хатакшо вишам баро дижаваро жугодхарм палу бандеягатприя кару карунаа фтаару Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Хари Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Ram, Hare Hare Аджану ламбита бху жау канакава вишам бару Вишам-бару-дижа-бару-жуга-дхарма-палу бандэ жагат кару Каруна, Мадару, Хари Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари Хари СУРА СУРОИРВАНДИТО ДИБХАРУПАМ БУКТИНЧА МУКТИНЧА ДАДА СИНИТТАМ БАВАНА РУПЕ НА САДАНА РАНАМ ГАНГА РАМАНИЯ КАЛАПАМ НИРАНТАРА ਨरायन प्रियमानंग मਦ पहारम बरानों से पुरापति भजਵਸनाथम वाਗੀ सज्य बदनेੇ ਲक्षमीर जचा वक्षसी ਜਸ्यातेही ਦ संब Кришна, Кришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Гаурья Гошти-патти, Шишила Патти-ситханта Сарасвати, Господин Докор Прабхупат, сказал, Некоторые утверждают, что мы не можем найти имя Шримати Радхарани во всем Шримат-бхагаватам. Оно не встречается там. Но Прабхупат объясняет, что абсолютно весь Бхагават там указывает на Шримати Радхарани, на лотосные стопы Шримати Радхарани, прославляя их. Он прославляет в действительности только их и ничего кроме Ее лотосных стоп. Бхагаватам это богатство Парамахамса. Бхагаватам не принадлежит мне. Глупцы не имеют права даже прикасаться к багватам. Подобные глупцы заявляют, что во всем багватам не сискатия меня ратхарания. На это Прабхупад отвечал, если вы если, бы вы. если бы вы действительно нашли его там, если бы напрямую там было упоминание о Радхаране, чтобы вы извлекли из этого. На самом деле весь Бхагаватам прославляет. Шимати Радхарани, но глупцы не осознают этого. Упоминание о Радхарани, точнее, ее имя, упомянуто там очень сокровенным образом, потому что люди не смогли бы понять the возвышенное the положение Шимати Радхарани. Шукадев Госпами хотел произнести ее имя, но он не мог, потому что как только ее имя появлялось на его устах, он начинал, его тело начинало сотрясаться, он терял сознание, поэтому он не произносил ее имя. То же самое происходило с Прабхупадой. На Радхакунде однажды во время Харикатхи он хотел произнести ее имя, хотел что-то рассказать, и в это время все его тело затряслось. И поэтому он остановился, и он не говорил о ней. Это шлока из Шримад Бхагава там напрямую говорит, говорит на Маратхарани. В ней сказано, что... Хари получает стопроцентное удовольствие, стопроцентное удовлетворение от служения, от ее служения. то. Напрямую там нет ее имени. Тем не менее, весь там прославляет Шимати Радхарани. Также наш Кришндас Госвами хотел скрыть Ее имя, не хотел открыто упоминать Его, потому что материалисты погружены в материальные наслаждения. Если вы начнете рассказывать им о трансцендентных удовольствиях, наслаждениях, они неправильно поймут вас и из-за этого отправятся в ад. Лю людям, люди получают наслаждение от сна, от еды. Они таким so, образом погружены в материальную деятельность, в материальное наслаждение. Поэтому для них запрещена апаракрита раса, то есть трансцендентное наслаждение. Имеется в виду, что они не привлекутся ими. Лишь когда они достигнут подобающего уровня, они смогут по-настоящему осознать, что это такое. Наша куруварга дает указания намек. Вы слышали термин апракрита васту? Это то, что мы не можем осознать. Это трансцендентное то, что за пределом нашего понимания. Потому что во всем мы полагаемся на свой предыдущий опыт, на накопленный опыт. Но его недостаточно. Недостаточно материального опыта, недостаточно заключений ума. Все, что у нас есть материально. Ум, интеллект, разум, наше тело. Все материально. Поэтому как мы можем познать трансцендентный мир, мир духовный? Поэтому та Шокадева Госвами, Госвами, Сута Госвами приводят примеры. То есть они тем самым говорят, что вы не можете понять что происходит в трансцендентном мире, понять трансцендентное. Тем не менее Каким-то образом, какими-то намеками, через истории мы можем дать какое-то понимание до определенной степени вам об этом. с вами, Госвами, Шукадев Госвами указывают, дают лишь какой-то намек. К примеру, если я хочу увидеть душу, атму, Шастры говорят, что это невозможно. Не слушая, не размышляя, вы не сможете понять, как выглядит атма, потому что у вас нет подобного опыта, нет ничего похожего на атму. И Веданта дает нам кое-какой намек. Намек на то, как мы можем представить себе, как выглядит животное. Там сказано, что атма подобна частице света. В то же время она не свет, но как свет? То есть качественно она похожа на частицу света. Но в то же время свет и что-то похожее на свет не одно и то же. Много бывает схожих вещей. Но нельзя назвать их одними и тем же. Итак, наша гуруварга, Варга Шастры дают кое-какие намеки, кое-какие указания, чтобы мы могли представить, создать какое-то представление о транцедентном. Таким образом, Шримад Бхагавата Махапурана это спелый плод, с которого стекает сок. Нигаммакал Патаров. Шукадева Гасвами можно сравнить с попугаем. Шука означает попугай. На Бенгале на санскрите. И попугай видя цветок наслаждается его сладостью, точнее видя фрукт он начинает его клевать. К примеру, есть такое, такой признак, если вы видите на дереве манго, которая поклевана птицей, оно является самым сладким. Попробуйте, вы убедитесь. Когда попугай, касается плода, он приобретает совершенный вкус, становится самым сладким. с вами говорит, что расики те, кто понимают, те, кто испытывает вкус к трансцендентному, к трансцендентной расе, к трансцендентным наслаждениям. К трансцендентному. Это в действительности лишь для Парамахамс, не для обычных людей. Почему мы должны совершать Баджан Кришне? Это главный вопрос. Несколько прошлых дней я говорил об этом. Кришна обладает особенностями и ни в, каких других, ни в какой другой Вишнутатве нет качеств, которые присущи Кришне. Мы знаем, что Вишнутатва едина, то есть все вся Вишнутатва является экспансиями Господа, так же как Порой на Радхакунде зажигают фитильки с маслом, лампадки. Ватку заливают маслом, поджигают и расставляют вокруг Радхакунды, И когда все они горят, нельзя определить, какой из них был первым, откуда все были под, подожжены, кто. То есть они поджигают, поджигаются друг от друга и никак не понять, кто был первый изначальный. В Рамасамхите подобный пример приводится. Вишну татва едина. Потому что все аватары Господа имеют один источник. Это Кришна. Не Нарайна, не Кришна изошел из Нарайна, а Нарайна происходит от Кришны. Это документально подтверждено в шастрах. Так вот, если сравнить эти лампадки с Вишнутатвой, это наглядный пример. Как я уже говорил, в отношении Расататвы Кришна не превзойден, он совершенен. У Нарайаны 60 качеств. Вишну Нарайен, максимум 60 качеств. Но Кришна обладает четырьмя качествами, которые присущи лишь ему. Никак, никто из представителей Вишну их ими не обладает. Именно поэтому Кришна Лила совершенно превосходна. Лила Мадури, прямо Мадури. Никакая другая. И, Н... И в то же время в кришна Кришналиле есть Шримати Радхарани. Как я уже говорил, лотосные стопы Шримати Радхарани, источник бескон... бесчисленных лакшми. Все шахти татвы исходят из ее лотосных стоп. что же самое главное в Шимате Радхарани? Это то, что она с Кришной. И благодаря Радхаране лила Кришны становится совершенной. Во время Расалилы, когда Радхарани понимает, что всем оказывается одинаковое почтение от Кришны, что Кришна уделяет всем одинаковое внимание, она решает, принимает решение покинуть танец раса. Но как только она это делает, несмотря на то, что в танце раса принимает участие десятки крор гопи, тысячи гопи, и уходит лишь одна радхарани, радхарани танец радхарани раса останавливается, потому что она связующее звено, она ключевое звено, ключевое звено во всей раса лилия. Если нет радхарани, не будет и лилы. Когда Радхарани принимает участие в лиле с Кришной, она совершенна. Лила полноценна, совершенна. Без Радхарани мы не готовы поклоняться Кришне, потому что Радхарани — это Гуру Татва. И она единственная кто повелевает Кришной. Кришна связан перед ней. Рупага с вами описывает это. Лишь она может связать Кришну. Она настолько могущественна. Одно из имен Кришны Мадан Мохан. Что означает это имя? то вся материальная кама, Мадан, будет разрушена, будет истреблена благодаря Даршану, Мадана Махана. Он единственный, Камадев, единственный, кто привлекает весь мир. Бесчисленные миры привлекаются лишь им в действительности. Все мы должны испытывать лечение лишь к нему, но этого не происходит, потому что... Мы под влиянием майя, мы должны, должны бы чувствовать влечение к нему. Тем не менее, из-за влияния майя этого не происходит. Любая лила, полноценно лишь с присутствием Шимати Радхарани. Но некоторые до сих пор не могут этого понять. Настроение служения Радхарани некоторые истолковывают неправильным образом. Они думают, что это служение не входит в рамки морали, нравственности. Тем не менее, они забывают, Ключевой момент, что она — энергия Кришны. К примеру, люди из Южной Индии, они не могут понять ничего за пределами... Брама Самхите сказано, что все — гопи. Шимать Радхарани и все гопи вечная Шакти Бхагавана, вечная энергия Бхагавана. Мы лишь внешне видим, что Радхарани выходит замуж, Лалита выходит замуж. Но это устройство йога и в действительности, их, у них нет мужей. Так устраивает Йога-Мая для того, чтобы мы. Для того, чтобы лила приобретала особый вкус, особые оттенки. В Параке Абхаве нет никаких родственных связей, нет ни мужа, нет ни свекрови. В трансцендентном мире это именно так. Но когда Вриндаван не сходит сюда, здесь происходит особая лила, так что лишь конце, в трансцендентном мире понимание о Камсе, это всего на все концепция, Представ... какое-то представление. Но когда трансцендентный мир спускается сюда, когда трансцендентный дхама спускается сюда, эти концепции принимают материальную форму. Так что камса приобретает реальные черты, приобрет... становится конкретной личностью. Таким образом, совершенно не о чем спорить, потому что все шастры утверждают, что Шимати Радхарани вечная энергия Кришны. Так если она его энергия, какие могут быть какая, как можно критиковать Радхарани за то, что она вступает в какие-то отношения с Кришной? В Брама-самхите содержится объяснение тому, прекрасное объяснение. Так вот, паракия-бхава дарует высший вкус. Ее устраивает йога-майя для того, чтобы вкус, для того, чтобы наслаждение достигло пика. Потому что наслаждение паракия пхавой, паракия расой, значительно, значительно больше, чем наслаждение семейной жизнью. Когда есть муж, жена, отношения любовников более наполнены расой. В материальном мире это приобретает порочные черты, но в трансцендентном мире это самое чистое, что только может быть. Здесь мы знаем истории о любви Лайлы и Маджну, но и Дамаянти. В соответствии с материальными стандартами это образцы идеальной любви. Тем не менее, если вы Поймете, что есть трансцендентная любовь, вы отбросите эти высшие образцы, эти высшие примеры любви в материальном мире, как нечто грязное. Нельзя рассматривать трансцендентные любовные игры духовного мира как нечто материальное. Нельзя смотреть на них с материальной точки зрения, потому что здесь наши тела состоят из плоти, а там их тела трансцендентны. Там говорится, что даже пылинка, пылинка вриндавана трансцендентна. Чин, мой. И все, что находится в трансцендентном мире, состоят из ни с плоти, ни из крови и плоти. А они трансцендентные, Они лишь выглядят, как мужчины и женщины. Тем не менее, их тела — опракрита чин, мой. И в своей горе лиле Махапрабху явля... объясняет эти истины. Он хотел объяснить все это, хотел показать четко и ясно, Показать, что значит Рада Говинда Лила. Если бы Кришна Лила Рада Говинда, Лила, была порочна, почему же Махапрабху, который являл высочайший образец следования всем правым предписаниям, закрывался в своей комнате в Гамбире и ночами рыдал по, по Радхе и Кришне. Вспомните историю с Харидасом, когда за малейший проступок он прогнал раз и навсегда от Харидаса. Итак, мы не должны, мы не можем сравнивать Кришна-Лилу ни с какими другими отношениями. Но для того, чтобы слушать о Кришна-Лиле, нужно, это необходимо заслужить, необходимо заслужить. Прогрессировать для того, чтобы у нас появился вкус, и для того, чтобы мы избавились от материальных концепций, которые мешают нам понять это таким, как оно есть. Итак, если мы будем совершать Вриндавана Парикраму с материальным видением, материальными представлениями, мы обретем лишь Сукрити. Но, как я уже говорил, любое растение, любое деревце Вриндавана обладает премой к Кришне. Посмотрите, Кришна наделил даже растения в, во Вриндаване премой. Это говорит о том, что они настолько возвышены, чем мы, что бессмысленно даже сравнивать нас с ними. Они наслаждаются премой. Кунды, Вриндавана, Гирирадж Махарадж, любое деревце во Вриндаване, Вриндаване, любая травинка, все они наполнены любовью. Если мы будем освещать Вринан Парикарумы с материальной концепцией, мы, не, мы, возможно, выйдем из колеса самсары, тем не менее не обретем прему. Вчера я говорила о камьяване. Многие преданные предлагают разные сладости Кришне там, там есть кунда, где Кришна мол руки. Я уже рассказал о том, как Брама играл с Кришной, как он захотел его проверить. Но это привело к огромным проблемам. Теперь он плачет и просит прощения. Он обращается к Господу. Если ты не простишь, обращается к Кришне. Я как маленький ребенок Мы не можем рассматривать Кришну как отца, потому что тогда никакая раса не будет доступна, возможно. Но Брама действительно обращается к нему с этой позиции. Он не говорит «Я твой сын», тем не менее он рассматривает его как того, кто даровал ему жизнь. Он просит «Пожалуйста, прости меня, как отец прощает сына». То есть Брама не, не воспринимает Кришну, как, не обращается к Кришне как к Своему Отцу. Тем не менее просит у Него прощения. Он воз, вознес стотры и удалился в, свое, в свою обитель. Эта лила прошла Камьяване. Камьяван — это самый большой лес, лес 12 из 12 of, лесов в раджа. От Баджантарии по пути будет много значимых мест, которые вы можете посетить. Затем вы должны пойти на главный саровар. Как он the называется? Main, main... Там вы увидите Нилканта Махадеву, Махадева, <-C2> нужно пойти на Вимала Кунду. Вимала Кунда была создана из слез Гопи. Это очень чистое место. Нужно принять там омовение. Затем получить даршан. Божеств, которые находятся на Вималакунде. Там же есть баджан-кутир Кришна Кришнадас Бабаджи Махараджа. Кришна, Баларам, пришли к Нему однажды и попроси, попросили у Него воды. Баба повторял Харинам, они стали просить у Него воды. Баба дал им воды. Есть даже картинка этого. Так Кришна может делать все, что угодно. Он может просить пожертвования, может... Просить, попросить воды, но Нараяна на это не способен. Чуть поудаль находится баджан Кутир Прабадананда, Сарасвати пада. Вимала кунда очень большая и прекрасная. Вы почувствуете очищение, there is находясь a, там. Uh, Возможно, вы видели, на Кусом Сароваре есть небольшие островки из камня, то есть островки так, как будто ты садишься, и вокруг тебя вода. И на Вимала-Кунде точно такие же, и я любил там повторять харинам. Затем вам нужно получить даршан Каши Вишванатха. В Каши Виш... Кашивишванатх есть в Варанасе. И изначальный Каши Вишванатх как раз-таки находится там, около Вимала-кунды, недалеко от Вимала-кунды. Также там находится Дхармакунда. Там Ямараджи Махарадж встретился с Святиштира Махараджи, устроив ему испытание вопросами. Он сказал, если ты ответишь на мой вопрос, я позволю тебе взять воды. Иначе с тобой произойдет то же самое, что случилось с твоими братьями. Они все они упали замертво. В поисках своих братьев Юдхиштин Махарадж пришел в это место. Дармарадж пытался оживить своих братьев, но Дармарадж запретил ему делать это. Он сказал, сначала ответь на мои вопросы. Кто? Самый And счастливый в этом мире. Что самое know? удивительное в этом мире? так много вопросов. Кимас чарджам, кимас чарджам, что самое поразительное в этом мире, и на это Евхаристер мы хорошо ответил. Что может быть более поразительного? Каждый день мы видим, как кого-то несут хоронить как Кто-то умирает. Но мы не понимаем, что, возможно, через 10 минут то же самое произойдет с нами. Что может быть более поразительного, что вокруг нас все, уми... вокруг нас уми... постоянно умирают люди. Тем не менее, и мы знаем, что мы смертные, тем не менее мы... Никогда не думаем, мы не думаем, не задумываемся, что в любой момент мы можем оставить этот мир, пытаемся обзавестись собственностью и так далее. Как правило, саду прежде чем покинуть этот мир. Понимает, что скоро с ними это произойдет. Например, один ученик, Санты Госвами Махарадж из Каракпура. он, прежде чем оставить этот мир, написал завещание. Он, прежде чем поехать в больницу, позашел к своему духовному учителю, к Санте Махараджу, и сказал, что, возможно, я не вернусь. И он действительно не вернулся. Также один ученик Вам Нагаслай Махараджа, ему было всего 10 лет, он сказал, мой город ушел, я за ним пойду, то есть я тоже уйду. Я рассказывал о нем Харикатхо в Силе в Северной Бенгалии, утром и вечером. Я говорил, и там на, в Харикатхе на Бенгалии я говорил о нем, вы, если послушаете, по будете поражены. I, surprise, I so Я прославляла его так, как будто бы он мой гуру, но хотя он сам написал, он сам относился ко мне как э, гуру. Его звали Гавинда Махарадж. С внешней точки зрения он как сумасшедший, но он обладал невероятной любовью к своему духовному учителю. Когда ушел его Гурудех, он сказал, я тоже не могу, не буду здесь больше жить, я тоже ухожу. И, И он действительно ушел. Я ошиблась с возрастом, не упомянуто в точности, сколько ему было лет. Один ученик Бхакти Дета Мадвага с вами примеру также, он был инчарджем, был управителем читания Гаудия Матха здесь, в Майпуре. Он сам видел Бхакти Сидханту Сарасвати Падаву в юном возрасте, когда ему было пять лет. Правхубат рассказывал Харикатху, проповедовал где-то в каких-то деревнях, и на буйволиной повозке он пе передвигался, он садился на повозку, рассказывал Харикатху, и потом ехал в другое место и снова рассказывал. И в процессе этой проповеди этот маленький мальчик увидел, увидел Прабхупаду и побежал за ним, вцепился в повозку и бежал так за ним, пока Прабхупад ехал. А Прабхупад по пути спрашивал, ты откуда, где ты учишься? То есть, только всего пара, пару слов было между ними сказано, и он стал великим преданным. Он, то есть, когда он встретился с Прабхупадом, он был совсем маленьким, он видел, он лишь увидел его. Но затем он получил инициацию Бхахтиды Тамадова Госвами Махараджа, стал великим преданным. Он получил Харинам, Дикшу саньяс от Бхахтиды Тамадова Махараджа. А потом, когда пришло время оставить тело Ему, Он сам сказал, что «Я собираюсь оставить тело». Или, к примеру, Киша Госвами Махараш, прежде чем оставить тело, Он сказал, «О, Вы посмотрите расположение звезд. сейчас благоприятно уходить. Сейчас посмотри, время подходящее уходить. Арати закончилось? Да, Арати закончилось». Тогда надели на него гирлянду с, с радхарани, а то есть пуджари пришел, надел на него гирлянду с божеством, и он оставил тело. То есть он сам объявил об этом за короткий промежуток времени и ушел. Вы думаете, это сказки какие-то, выдумки? Но это правда. Так, Такого совершенства гуру Вашнау. Итак, многие саду знали, прежде чем оставить этот мир, о том, что они уйдут. Итак, о чем мы говорили? Мы говорили о Вималакунде. Итак, нужно получить Даршан Кашивишванатха, получить, предложить ему поклоны, обнять его с любовью, затем отправиться на Дарма Кунду, то самое место, о котором мы сейчас говорили. Что может быть более удивительное, чем то, что каждый день умирают люди, и человек люди это постоянно видят, но не догадываются, что с ним произойдет то же самое. А если и думают об этом, они, знают, что, они считают, что это произойдет через произойдет в далеком будущем. Ответ Юдхиштира был. И дарма был доволен им, он позволил ему напиться воды и оживить четырех братьев Юдхиштеры. Камешвар Махадев очень важен. Нельзя возвращаться, от... я никогда не возвращался из Камьявана, не получив Даршан Камишвар Бхагавана. Камешвар Бхагаван может удалить каму из сердца преданных. Он дарует благословение, чтобы совершать подлинный баджан. Панча Пандавы с Конти Деви какое-то время жили там, и там есть этот дом. Он, конечно же, уже был разрушен, а потом его починили. Итак, там есть много мест, где которых которых необходимо получить. Затем вы должны получить даршан Говинды, Гопинадха и Мадана Махана. Третьи божества были первоначально принесены в Камьяван из своих мест, а затем их перенесли, перевезли в Джайпур. Преданные проделали большой путь, а в Камьеване была остановка, где им поклонялись, где какое-то время отдыхали и поклонялись им. Все три божества были принесены туда, а уже впоследствии оттуда их отвезли в Джайпур. Преданные, которые жили там, взмолились, они хотели, чтобы божества также оставались там. И взмолились Боговану так, чтобы он не зашел... То есть Богован, вняв их молитву, он сам не зашел туда в форме божества. Поэтому нужно обязательно получить даршан Говинда-мандира, Говинда-мандира, -мандира, Говинда Гопинад-мандира, Джана Ватта Курани получала даршан там. Время от времени также открывает божество Маддамахана, храм Маддамахана. И тогда Браджаваси перед этим божеством поет киртаны, играя на гармонике, на физку гармонии. Я долгое время проводил там. Тем не менее, даршан божества короток. Возможно, с 11 до 11.30, с 5 до 6. Если вы недостаточно удачливы, у вас не получится увидеть Божество. А Божество очень маленькое. Тем не менее, влияние его огромное. То есть вы получите много вдохновения. И поют Браджаваси, перед ним поют на... Браджаваси это язык, это и не хинди, но это язык Браджаваси. И поют они замечательно. В Говинда Мандире есть божество в Деви. Ее должны бы были увести в.. Джайпур. Тем не менее, за ночь до этого, на, в ночь перед этим, Вринда-деви явилась тем, кто должны были перевести, и сказала, не отвозите меня отсюда, я не хочу покидать Вриндаван. Таким образом, там изначальное божество Вринда-деви. Она вышла из Брамакунды и предстала в этом божестве. Таким образом, вы сможете получить so other даршаны other there, трех замечательных божеств. Там like no очень и очень много, мест, которые даршан, которых необходимо получить. Однажды в играх Кришны обезьяны пришли к Кришне и предложили Его лотосным стопам поклона. Гопи удивились, в чем дело, что они делают. А Кришна сказал, я, я Рамачандра, они так мне свою благодарность выражают. Лалита возразила, ты докажи, что ты Рамачандра, мы не верим тебе. Рамачандра, к примеру, построил огромный мост сланки. На это Кришна ответила, я тоже могу построить мост. Несите камни. А я построю мост. Я сделаю так, чтобы камни плавали на воде, а не тонули. А гопи сказали, что это мы тебе будем камни таскать. Скажи обезьянам, пусть они носят. И действительно, обезьяны стали приносить камни. И Кришна принял, принялся за постройку моста. Он брал кам по камню и клал на поверхность воды, и он не тонул. И действительно образовался мост. Таким образом, в скрытой форме, во Вриндаване, есть и ланка, и Рамешварам. Ну, то есть, потому что Кришна явил там лилу Рамачандры. Помимо всего, там есть Гая Кунда. Вы знаете Гая дхаму Это святое место Гая, Она считается Вишну дхамой Там есть Кунда. Так вот и точно такая же Кунда находится в, в Врадже хотите совершить шрадху, отцу или матери, это делают последователи вед. Так вот, если вы проведете шрадху вот в этой кунде, это в сотни раз благоприятнее, чем вы сделаете, проведете шрадху, где бы то ни было еще. Гайя-кунда очень, она превосходна. Вода, которая... Вода там прекрасна. Сотни браджаваси принимают омовение в ней. Вы можете совершить парикраму вокруг нее. Там же есть место, где совершал Бажан Индра. Вы сможете задержаться, остаться там, если захотите, потому что там много действительно мест, которые нужно посетить. Помимо всего, там есть место, где... Панчапанда жили как слуги одного царя. И вызвали Вират Траджа. Там было королевство Вират Раджи. Арджуна переоделся в девушку. И стал обучать дочь царя танцам. Абхима стал работать поваром. И все они, все они, так или иначе, поступили на службу к царем. Но никто не знал, что Они панча пандава. Конечно, все это от королевства you know, ничего не осталось, потому that что that прошло уже более пяти тысяч лет. Of, you know, nice. Тем не менее, там есть какое-то напоминание об этом, построено из красного кирпича. Вы можете остаться там на ночь и ранним утром So пойти дальше. One, uh, Radharani, Radharani there. One kunda, very Также nice. там есть Радарани Саровар. Кунда полная лотосов. Очень кунда. я много. если вы хотите идти, то есть, выход из Камьявана лежит через Вимала-кунду. Вимала-кунда будет слева, нужно будет выйти на главную дорогу, пойти прямо и идти долго, а затем повернуть налево. Не зная маршрута, будет сложно добраться до следующего места. Как прекрасная природа там если то есть вы будете смотреть на природу и думать что это словно сон а повсюду танцуют павлины я часто повторял харинам и совсем рядом со мной танцевал Павлин Мне совершенно не боялся меня они даже могут есть с руки, если вы покормите их. Они знают, что вот думали обо мне, что баба нас не убьет. Они доверяют бабам, доверяют преданным саду. То есть они кушают с руки, могут танцевать распушив свои хвосты, танец их прекрасен. Я даже напечатал одну книгу Баджана Рахасия Вичар с изображением Павлина на главной странице. 18-20 километров, даже больше придется дойти идти до следующего пункта, до следующего места. По пути вы увидите деревню под названием Кануи. Там Мама Ишода. В той деревне, туда, в эту деревню, Мама Ишода привела Кришну, чтобы там прокололи Кришне Уши. Так каждая деревня имеет какую-то свою историю, связанную с играми Кришна. Когда вы будете совершать парикраму, нужно идти молча, повторяя, то есть не разговаривать на мирские темы, а повторять харинам. Затем вы придете в место под названием Кадам Канди. Оно так прекрасна. Однажды. Я остановился в Ашраме Сида Бабы на Пурниму, на Раса Я подумал, сегодня такой важный день, а у меня не получается предложить параманию. То есть не могу предложить сладкий рис, потому что я, у меня нет возможности готовить. Я думал, как бы было замечательно, если бы я мог ее предложить. Я только в уме размышлял, ни о чем никого не просил. Итак, я дошел до этой деревни Кадам -канди, и меня сразу же подозвал один Баба и сказал, да, прими просад. И дал мне столько парамани, столько сладкого риса и такого вкусного с неподдельным... с.. Настоящим молоком. Затем я получал даршан священных мест Кадамканди означает густой лес деревьев Кадамба. Там все деревья в колючках. Они настолько острые, что легко могут порезать кожу. Поэтому между деревьями нужно ходить осторожно. Пилу, бикша, деревья, которые находятся там повсюду, они небольшого размера. И в севакунджа они есть, и в Никунджаване, и так далее. Во Вриндаване их очень много. Они небольшие, но на них растут плоды. пилу Они настолько очень острые. Плоды, очень острые. А, точнее, семечки настолько острые, что как, подобно Чили. А те, кто знают, как это правильно Если есть, они убирают. Убирают семечки и едят so, только плод. Так вот, в этом лесу живет жил Сидхабаба из Нимарка Сампрадаи. Он родился во Вриндаване. И там же совершал баджан. Он изначально из деревни Пайгаун. Он был настоящим ситхой. Не носил одежды. У него была лишь одна коупина. Иногда даже и коупину не носил. Он путешествовал, то есть он постоянно ходил по Вриндавану, он не жил где-то в одном определенном месте. Тело его было трансцендентно. Утром он получал, он видел Арти Говинда Деву, непосредственно лицезрел, получал Даршан Говинда Дже В храме. А затем он шел. Can't... Can't morning, oh, like Gordana, совершал пари-краму вокруг Гирирадж Гавардхана, затем опять дальше шел. Каждый день он совершал Гавардхана пари Для нас это поразительно, практически невозможно в нашем понимании. Тем не менее, он даже не уставал. Однажды он совершил парикраму в очередной раз говорит Гаретана, а затем пришел в лес, где я остановился. Он просто проходил мимо, повторял харинам. У него была, был тюрбан. А, точнее, у него была из волос, за, завязанный, как у Махадева, завязанный узел волос. И он пытался пройти мимо деревьев, но волосы запутались в ветках. Тем не менее, он пытался пройти, ничего не говорил. Он просто повторял, поражал повторять Харинам. И он думал, я каждый день парикраму совершаю, никогда подобного не происходило. Возможно, Кришна хочет, чтобы я остановился и остался здесь. Он даже не стал доставать из своих волос колючки, ветки. Он не стал на это тратить свою энергию. И просто спокойно встал и подумал, это, это, похоже, Кришна хочет, чтобы было так. И можете себе представить, он три дня, три дня стоял так без всяких проблем. Браджаваси подходили к нему и спрашивали, могу помочь? Я, я распутаю, если нужно. А он говорил, нет, это не надо. Кто все это сделал, пусть он сам приходит и распутывает. Из-за кого я тут запутался, пусть он сам приходит и распутывает, не надо мне помогать. То есть, что он имел в виду, Кришна — причина всего, что происходит, поэтому он сам должен сюда прийти и распутать волосы. Ну, то есть, распутать... Что? То есть, он... А Кришна не мог, конечно же, стерпеть. Он, в конце концов, пришел и сказал, «Ты что, Баба, тут три дня уже стоишь, я-то могу тебе волосы распутать?» Я сам Кришна... А, то есть он, Баба сказал, нет, не надо. А Кришна сказал, я Кришна, я распутаю. А он сказал, как, как это я... Как я пойму, что ты не, не обманываешь меня? Если Радхарани будет с тобой, только тогда я поверю, что ты Кришна. То есть он настолько разумный, что получил Даршан и Рады и Гавинды, Не одного лишь Кришна, а еще и Радхарани. «Как я тебе поверю? Как я узнаю, что ты не обманщик?» И тогда Кришна прислал Сарадхарани перед Ним и распутал его волосы, и он пошел дальше. Итак, это место необычайно важно во Враджа. И практически все знают об этой лиле. Итак, место называется Кадам Канди. Я там долгое время, много времени проводил. Мне очень нравилось там, и я не хотел уходить оттуда. Я там повторял ланик, повторял харинам, павлины подходили ко мне, иногда меня угощали там просадом. Оттуда придется идти долго до следующего места, но по пути будет много деревень. Завтра мы поговорим об этом уже завтра. Сегодня время вышло, подождем до завтра. Я очень переживаю, что нам нужно во время закончить.